Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала На улице 6 часов утра Ну, как по привычке, я иду в свой крольчатник посмотреть, что у нас там с кроликами И ля -ля, ля ля вот здесь вы видите старые мои клеточки Вчера вечером еще приезжали ко мне друзья Или точнее, хорошие знакомые привозили вот такую девочку Бельгийца Ой, Панона И еще одно на покрытие вот тут. Я их посадил, честно, в этот не в помещение а на улице тем самым спас им жизнь почему рассказываю друзья он злополучный камень астероид вот она затопила ладно что затопило посмотрите промыла здесь промыла здесь замочила полностью комбикорм вот все мокрое. ну и пропал пропал и посмотрите, что произошло еще в помещении нашем. Вот в этом ведре люди провозили вчера двух крольчих. Я его на это место поставила. Здесь еще должны были стоять бункерные кормушки. Походу здесь было все затоплено, смотрю потому что так все. Здесь должно быть стоять 6 бункерных кормушек металлических. Где они, друзья, я не знаю. Смотрите, что творится. Смотрите, друзья. Это сколько у меня работы! Вон фундамент может посмотреть. И куда-то она все еще убегает. Сейчас поставлю на паузу, возьму линейку, какой же глубине яма. Линейки тут не нашел, тяну на улице. Вот метровая палочка, ровно метр. Друзья, смотрите. На метр. Метр глубиной стабильно. Метр. Вот там кормушки похоже. Это. Что-то там лежит. Может клад какой, а? Друзья, может уже золото хоть откопаем. Триндец. Главное на улицу отверстия нету. Зато побежала еще быстрее. пта, РСТ! И здесь у нас все затопило полностью. Вот вода стоит 20 сантиметров получается на с этой стороны стены скорее всего под фундаментом фундамент у меня был 15 20 сантиметров она пошла сюда сюда сюда здесь вот уже размыто под комбикормом над комбикормом видите вот здесь шла вода полным ходом Ой, я сразу подумал знаете что водопоением уже прорвало трубочку да и водичка с моей бутылочки вот это его все вылилось. Нет, вода здесь есть. Все по норме еще до этого. Ой. Кролики. Вот кролики мои. Кролики, кролики. Кролики, а кролики. Вас чуть не унесло. Ямочка-то Посмотрите, близенько. Метр. Если сейчас, может, не зашел бы утром, может, и комбикорм туда провалился Сейчас попробуем отставить. Ой, извините, все по пыхах, перед работой Поднимем щит. Вот такая красота. Вот такая красота. Триндец, блин. пта РСТ! Это сюда нужно Крупный щебень. Через эту вот всю ворота или калитку носить. А не куется так плещется. На этом месте, между прочим, я вырыл свой метеорит. Да. Вырв, блин, на свою голову. Надо достать, может, ведро. А то Он сам не валится. Ага, надо лопату. А он кормушечка. Он там глубоко. Это одна. Только. Вот в таком ящике. -мо! блять. моё. Да, ну нафиг. Все, друзья, заканчиваю съемку, потому что нужно все это достать. Иначе все это усосет так, что я уже никогда отсюда ничего не достану. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете. Поддержите подпиской. Триндец. Нет слов.